Друзья, всем привет, это тренер Юрий Сенцов и мужской канал. Я хочу вам сегодня рассказать немножко о такой замечательной стране, как Индия, зачем я ее вообще посещаю. В данный момент я прямо сейчас нахожусь в ней, на юге Индии. Уже с 2015 года я стараюсь каждый год ездить сюда, чтобы духовно развиваться приходить в себя, успокаиваться, ну, я нашел здесь свой отклик. Поэтому сегодня расскажу о том, как вообще это все происходило, как я начал сюда ездить, что побудило, и, в общем, надеюсь, что вам это видео будет полезно. Более подробно я буду рассказывать об этом на крыше. Welcome! Я жил, там, зарабатывал бабки, там ходил на свиданки, что-то, то есть, был озабочен только вот какими-то материальными благами в этой жизни и э, ничего больше другого не видел. И был высохший, знаешь, как лимон. И мне всегда, ну, хотелось наполниться. Вроде заработал денег, пошел куда-то в бар, съездил в, там, не знаю, в Москву. И как-то вот, знаешь легче на душе от этого не было. Все, все хотелось, чтобы ты наполнялся чем-то вот, ну, таким каким-то настоящим натуральным соком, а не вот этим, знаешь, химикатами. И в какой-то момент я настолько засох, что мне позвонил один товарищ, он уже находился здесь в Индии, вот в частности в Ашраме, и сказал, Юра, тебе стоит сюда приехать, потому что ты здесь сможешь подлечить не только как бы голову, там, тело, но и душу в первую очередь. И знаете, вот я послушал его и в 15 году приехал сюда в Индию, в Ашрам. Начал тут проводить время, я здесь отказался от мяса, стал себя хорошо и лучше чувствовать, и, ну, я, в общем-то, в этом нашел себя. Раньше я только думал, что зарабатывая больше денег, я буду решать все проблемы от того, что у меня будет больше денег, их нужно еще правильно тратить. Как я потом понял, это, ну, возможность хотя бы оплачивать себе поездки на какие-то мероприятия, которые будут делать тебя лучше. Это тренинги, это поездки, это это оккультуривание себя, когда человек становится лучше, искренне теплее, вот мне здесь очень тепло и хорошо во всех смыслах. Люди приезжают сюда для того, чтобы стать легче, стать лучше, стать добрее. Я не матерюсь уже, наверное, две недели. и Я чувствую, как ну, мой вот этот, знаете, моя аура она меняется. Я стараюсь не делать каких-то гадостей. Вот жизнь в Москве или вообще вот в городах России, знаете, как матрица, которая тебя ест, тебе завтра на работу. Ну, тяжело вот это, всю эту историю переносить и здесь, на отдыхе. Ну, вообще здесь можно медитировать. В Индии, в Ашраме медитировать не обязательно биться головой о а пол и молиться. Ну, можно просто подумать о жизни, о себе, и ты знаешь, что тебе завтра ни на работу, ни на учебу. Ты собрался с мыслями и можешь спросить совету у знающих людей, кое здесь э, достаточно. Вообще вот э, жизнь поменялась после того, как э, в нее добавилось больше каких-то культурных ценностей, теплоты. Я стал больше думать о семье на тот момент и начал когда, это все к себе притягивать. Но я верю в то, что это работает. И верю в то, что я начал не просто там целенаправленно идти там, к своей мечте и с утра до вечера вот, просыпаться с одним желанием, там, найти женщину, найти семью. А я начал духовно развиваться, я подрасслабился. Подрасслабился и стал себя легче чувствовать. Вот все равно, если ты зол, чем-то раздражен, люди это видят, и с тобой ну, не хотят общаться. А если ты чувствуешь себя хорошо, тебе по кайфу и по фану, ты не заморачиваешься. Знаешь, бывает, ты приходишь на свидание и думаешь, как бы она там не съела сейчас половину твоей зарплаты или не выпила, и все это все вот, это напряжение, она открывает меню, ты сидишь, смотришь, там, вот, блин, сколько же сейчас потратится денег, и, и ты сидишь, заморачиваешься и уже пускаешь вот какой-то негативный фан, а когда ты... Свободен, когда ты легок, с тобой реально приятно общаться. Ну и вообще, на мой взгляд, духовное развитие, наверное, одно из условий, ну успеха, то, когда у вас все будет получаться. Это одна из важнейших составляющих, в том числе и финансовых каких-то мероприятий. Вот важно духовно обогащаться, чтобы быть личностью. Мне одна женщина спросила Юра, ты зачем приезжаешь вот? Ну, в Индию, в Ашрам, в частности. Ну, многие сюда едут, ну, у каждого там свой вопрос. Но мне никогда такого вопроса не задавали. Я прям в моменте задумался а по-настоящему, зачем я сюда еду. И первое, что из меня вышло, вот, не какие-то там умные слова про духовность и про все такое. Я сказал, что я просто хочу быть человеком. Знаете, вот настоящим человеком, который вот таким добрым, хорошим, любящим. Блин, у меня здесь это очень классно получается. Не обязательно каждому нужно ехать там в Индию, посещать ашрам. Может быть, у вас у каждого есть где-то вот рядом со своим домом или с вашим городом какое-то место, где вы успокаиваетесь и чувствуете себя ну, очень классно. Ну и вообще напоследок хотелось бы спросить именно у вас, как вы настраиваете себя на, на нормальный лад когда вы задолбались, когда вы там все охренели, уже ничего не можете делать, и как вы вообще восстанавливаетесь, где ваши места силы, куда вы ездите, чем вы занимаетесь. Вот я вам рассказал об этом. Поделитесь в комментариях, ребят, если не сложно. Мне правда это интересно, я хочу узнать, потому что это место мне тоже посоветовали. И, возможно, то, что посоветуете вы, я обязательно посещу, и потом расскажу здесь на камеру. Это будет очень круто. Так что увидимся, до новых встреч, всем пока.